Почти 10 тысяч современных автоматов АК-12 пополнит арсеналы Центрального военного округа до конца года. Новое оружие заменит более ранние модификации в войсках, дислоцированных в регионах Урала, Сибири и Поволжье, передает пресс-службы Центрального военного округа. АК-12 — это 5,45 м автомат абсолютно нового уровня. По сравнению с предыдущими версиями, АК-74 и АКМ, он имеет повышенную эргономику, несколько планок для установки дополнительного оборудования, прицел, фонарь, лазерный целеуказатель и так далее. Магазин автомата оснащен прозрачной вставкой, что позволяет визуально контролировать боезапас. 5,45 мм автомат Калашникова АК-12 является перспективным индивидуальным стрелковым оружием Российской армии и других силовых ведомств, обеспечивающим еще большую боевую эффективность оружия, универсальность применения, точность и кучность стрельбы. В 2020 году в рамках военно-технического форума «Армия-2020» концерн Калашников представил обновленную версию АК-12. В отличие от перехода от версии 2012 года к версии 2016 года, переход от версии 2016 копеек версии 2020 года не являлся полной переработкой оружия и внес минимальные изменения. Новый модульный телескопический Г-образный приклад с улучшенной эргономикой. Возможна установка модуля с регулируемой по высоте щекой и возможностью удержания по пулеметному. Модуль устанавливается на рельсу в нижней части приклада, приклад с таким модулем и щекой установлен на прототип RPL 20 приклад с щекой установлен на СВЧ. Приклад без модулей, на ППК-20. Новый приклад не обладает проблемами предыдущего. Отсутствует люфт в сложенном состоянии, КД-антапки стандартные, они уникальные. В отличие от некоторых коммерческих моделей, данный приклад армирован и, по заявлению производителя, выдерживает отдачу ГП, новая пистолетная рукоять. Ее особенностями являются тот факт, что она соединена со спусковой скобой и тот факт, что кнопка извлечения пенала расположена под указательный палец, двусторонняя. Новый диоптрический целик. Его длина была в том числе уменьшена для того, чтобы была возможна установка комплекса коллиматорного прицела 1К87 с магнифаром 1К90 в пределах планки крышки ствольной коробки. Из-за измененной конструкции, замена на щелевой целик невозможна. По заявлению концерна «Калашников» изменения были внесены по результатам опытной эксплуатации АК-12 версии 2016 года Министерством обороны. В будущем войска будет поступать версия 2020 года. На базе АК-12 АПР. 2020 года был создан автомат АК-19. АК-19 экспортная версия в калибре 5,56 на ИТО, Разработка автомата вела с концерном калашников в инициативном порядке. АК-19 обладает иным дульным устройством, несъемным щелевым пламя-гасителем, с возможностью быстрой установки глушителя. Всем спасибо за просмотр!